Все вместе, хорошо? Да, да. Да, хорошо. Как тут мне поделиться Хлебом небом, над ночлегом Перевернуты лица В перемешку со снегом И витрина больница С сигаретным киоском Отражаются лица В этом зеркале плоском Снег идет на бульвары, Засыпая столицу Долгорукого Юры, удлиняя десницу, мы откроем больницы, все, что были здоровы, чтоб гленела десница, долгорукого овомы, и вздымаются руки. Все выше и выше Долгорукого Саши, долгорукого Миши Отправляют на запад все виды энергии, Долгорукие Ичи, долгорукие берги и замолит грехи Этих всех Раз... Долгорукий гундяй. Долгорукий гудяет, прорастает пустые, как из жопы капуста, Оскорбленные чувства, оскорбленные чувства.